Всем здарова, с вами Идра94, сегодня у нас реакция на 55x55 про Николая. Я, конечно, извиняюсь за то, что так давно роликов не было, и у меня просто была сессия учебная, и я не мог нормально записать. Все ради Хайса. Все ради Бабла. Правда ли это? Да. Я популярный. Как вам сказать? Как ты мог меня не узнать? Я очень сильно тебя люблю. Очень сильно тебя люблю. Я очень сильно тебя люблю. Николай, Николай. пайт, пайт. Успокойтесь, зачем? На протяжении 8 лет я занимался каратеп, Это грёбаный балет В старших классах я начал выступать со спортом Мне пришлось завязать Вокал был в моей жизни всегда Правда ли это? М да Что вы сняли? Об этом все говорят Чего вы то страдаете, ребят? Пау! Впереди у нас реальный трэш Просто мне хотелось провалиться сквозь... сквозь... Николай Собольфон вообще-то. Не давай сонец. Не давай самус. Не давай, собус. Да, мне, мне очень понравилось. Конечно, клуб клубняк такой, но для 53 55, 55 это нормально. Он каждый раз там разную мелодию используют. Это нормально, мне понравилось. Подписывайтесь на канал 55x55, если вам понравилась эта песня. Ну и на мой, если хотите еще реакций, дать до следующего видео.